записал ее муж и она мне говорит ну давай давай интересную историю да и она мне говорит Наташа каждый день я слушаю Геннадия шара, и на Геннадии, потому что, слуша, потому что мой Сергей работает там ну в, за что-то Сергей работает вверху музыка тому <laughs> да, но я хочу рассказать, вы но знаете, -да мне сейчас вспомнилась а, история вот этого Сергея. Часикаси вспомнил заедная история на Тозе Сергея. Шеврина, да, это Шеврин. пастор, которого, ну, рукоположил Геннадий, оставил в Казахстане. Твой пастор, рукоположил Геннадий Густаев в Казахстан. Он в прошлом был профессиональный музыкант. В минуту ты был профессионален музыкантом. Он играл на пианино, свелили на пиано, а, на классической гитаре, на гитара, труба, труба. Ну то есть все а, духовые, инструменты. духовые инструменты, духовые И он говорит, Ра я растягивал пальцы, чтобы была хорошая растяжка. Каждый раз на ручную все растягал, просто для, для игры на дубреза, гитаре свелили на гитара. А потом он пришел к Господу и, при Господ, и стал немножко отходить от него. И он работал на каком-то станке. И в завод, в машина, И одну руку у него полностью обрезала. И на отреза, о, Руки пошли в станок. в тази машина, Он закричал, но пока остановили машину. И машина то. И, извик, обаче, машината, и о, одна рука пальцы переломаны а вторую руку он принес ну положил в пакетик и принес врачу и спросил что-то можно сделать и они ему вставили э, металлические э, пи да. я конечно покаялся перед господом, то, покаял господом. но говорит я Подумал, вся моя жизнь, это было ну, направлено на то, чтобы стать профессионалом. Музыкантом. А какой я музыкант без... Каков сам музыкант без Да, ну и он, конечно, пережил определенную депрессию. И депрессия. Но вы знаете, ну что делать? Он сел на пульт в церкви. Стал звукооператором. И потом... Э с руками он не пенсию ему не дали. И все этого нему до да, духа пенсия. по инвалидности говорят, ну был бы ты без рук, мы бы тебе дали. Казаха, без вот. ну, он не может поднять больше килограмма. По кто не может, ну, максимум 3 даже килограмма, повечет, да. Килограмм. Ну что, и он начал учиться заново все делать. И то на ново до сиючие. Ну это, Живей. я думаю, они приедут, расскажут целую историю, как в они выживали. До 1000 расскажет да. целую историю. Кульшарара родила ребенка. Кульшара родила детей. У него отрезал, он с оперированными руками. С Денег нет. Пари. Квартиру свою он отдал от церкви. Си ей дал за церковь ну, в общем, ну... Определенную трагедию они пережили Президел в жизни. В свой Но самое интересное, вы знаете, он нашел реализацию. Он пишет э, аранжировки к музыке. Пишет аранжировки он сделал студию Направить определенную, студию. и к нему приезжают верующие там, со всего Казахстана. Говорят, вот Казахстан. Это лучшая студия во всем Казахстане. И на сегодняшний день он служит другим людям. И, той служит на других и счастлив. И, и очень счастлив. очень счастлив. Поэтому я хочу вас вдохновить через этот пример, пример, что даже если вы проходите какие-то трудности, трудности, написано, что праведнику все содействует к облаку. Содейству Аминь. Аминь. Слава Богу. Давайте мы помолимся за наши финансы. Дорогой Господь,